Так, привет всем, мы продолжаем. Начнем с ночи, 11 ночи, и пойдем уже в супермаркет, да. также в супермаркет, ой, ой-ой-ой, я забыл их распределить, марка добывать, бруно, спи, бруно, и охранять. Так, да, супермаркет, не тоже. Мест. Так, вроде ничего не надо брать. Вроде ничего не надо брать. Нет, ничего не буду брать. Добывать. Пойду добывать. Ах, загрузочка, загрузочка. так, давай. Я от не знаю. Э, Пройду все же весь низ, заберу. Да, весь низ, скажу, заберу. Тетенька, тетенька это все ходит? Что ты ищет Уйду, я уже все забрал. Хотя мне сказали, немного еды осталось. М -м, странно. Во. Дальше. Что у нас здесь? Да, у нас здесь трава. Здесь, здесь. Беги сюда. В этой куче у нас э, пустые гильзы, дерево, порох. Теперь все и этот последний по низу в этой бочке сахар, дерзы, дерево, порох в этой ну, компоненты дерево, порох неплохо ну как же ты не знаешь ладно все окей беги сюда беги давай вот это, по-моему, да? Нет, да. Вот эту забираем. Давай. Так, дальше. Вот эту. На улицу пойдем, когда на выход пойдем. Забрать все. Ну, и сюда беги теперь. Так, здесь только надпись. Вот эту кучу забери всю всю забери всю забери. пора уже так, так хорошо теперь вот сюда надеюсь снайпер у нас не попадет ох надеюсь не попадет а то выстрелы были слышны как бы сюда не пришлось еще раз возвращаться так вот опять пулемет на очередь была так, так, музычка такая на фоне прям. М -м -м. Так, здесь я все уже забрать не смогу. Ага, сучек дерева останется. Ну, вот, сучек дерева это ничего такого. Топор сейчас будет, да? Топор же будет, да? Топор уже будет. О, -о, -о еда, еда, милая еда, Там, сахар, игрушку, беру еду. Так, еще воду взять. Еще воду взять. табак. Оставляю, оставляю табак воду. Так, да, придется еще раз возвращаться сюда. Последний раз. Так, так, так. и дальше. Смотрим, что еще есть. А у нас здесь еще одна тушеночка. Хорошо. Так, давай дальше. Давай дальше. Сахар, вода, дерево, порох. Порох еще могу взять. Порох. Вау. Ну и бежать к выходу теперь уже. Пресс еще раз возвращаться. вернулся происходит загрузочка так. день 12 что же нам принес а. день 12 давайте так оба шилы это уже радует посмотрите на эти вещи вот каждую ночь бы так это точно на нас напали кто-то пытался ограбить нас. Должно быть они более испуганы, чем мы, поэтому мы их смогли отток. На Счастью, мы были вооружены, никто из нас не был ранен, и грабителям удалось ничего не вести. Мы были способны защитить себя, а атаку мы потратили, да, два патрона. Кажется, начинаются времена, когда начинаются частые рейды на дома. Как правильно, сказала. Да. Голоден устал. Давай. Голоден... Просто голоден, поэтому будешь заниматься телами. Голоден устал. Да. Руну. Давай. Давай. Топор. Мне нужен топор. Ре-топор. Ладно. Сделать топор. вроде все потому что остальное мне нигде не понадобится давай брона ты у нас прям за главного сейчас хотя нет вру не за главного давай же. я понимаю времени много лег не до такой же степени и начнем, да начнем со стула а то ч нам нужен пофига не пойму так, на может крутило. И собираем. Да. Неплохо так. Ой, Теперь комодик. Этот. Комод тумбочка. Что это? Не знаю. Давай рубить. Девять двадцать четыре дня прошла забираем все идем дальше теперь вот этот шкаф пожалуйста груна давай так ну, может такие мощные дары забираем все и идем к следующему шкаф вот этот шкаф еще не был установлен и вот эти два шкафа. Что вот это вот? Так, ладно. О, ну, еще есть. Так, дальше идем. Давай-давай-давай. Продавай. Давай. Ещ шкаф есть. А, они, наверное, металлические, да? Да, да, да, это сейф. Это не шкаф, это сейф. Уже начинает холодать, уже плюс 18. О! Рингиту. Прикольно. Давай, давай, давай, давай. Так, так, так. Я слышу то же самое. Ну ладно. Ч? Вс? Ты, ты уже выспался? Марко, ты прям тут мало спишь? Ой, Баба мало спит, ладно. Давайте. Руна, ты идешь сюда. Марко, ты идешь сюда. Давайте послушаем радио. Так, забыла. О, сигареты и табак в настоящее время используются в качестве валюты покорения. Однако их запасы в городе приводят к тому, что случится. Что случится, если ты закончится совсем? Теплая покупая. Теплая покупая. Бак и сигареты. А я кофе брал. Ну дурак. Ну ладно. Ого. Да. 17 компонентов и одна запчасть. Угу. Смотрим дальше. Угреватель пока не буду делать, в принципе. Ещ нормально. А, гитара. Что нужно для гитары? Так, зло поднялись. ней расстроение, но с это... Ну да, да. Ох, нет. 10 дерев. О, не, Пока пусть лежит сломанные. Эээ. А, Марко. Ч, может. Может где-то здесь. Пистолет. У меня нет сломаного, но есть целый, поэтому это лучше. Нажовочку я могу сделать, но. Зачем? А, мне не нужно слишком поел бы он с удовольствием угу. вот почему мне никто не сказал что этот тоже можно сломать шкаф обманула меня игра обманула сначала сказал нельзя а теперь можно обманщица так, так так так так так так давай би э, марка mm, так и собираем что у нас здесь есть о вообще неплохо нам нужно еда знаешь что блин ну где я возьму здесь я пойду три порции готовить это же накладно выйдет да вот смотри так раз в 6, 3, 3, 3. Хотя, нужно, в принципе, <решили> давай сделаем. Вот. Хорошо, что у нас есть Он меньше воды тратит, вот что я понял. И да, молодец. Теперь покушай. Сюда тоже покушаешь сейчас. Вот. И Марко, ты тоже должен прийти покушать. А вот ты Давай, давай, давай, давай, Все, все поешьте. Все. Марко, кушай чтобы вы все были хотя бы не голодные рада сырой еды не осталось но у нас есть две консервы на трех человек две консервы на трех человек давайте ночь я говорю в супермаркет да сходите остается только забрать да забрать давай, давай. Сначала брать не будем с собой, там нет никакой опасности, Никого там кроме вот этой тетеньки нет. Ау, не подкрадывается ко мне-то? Ой, нет. кто подкрадывал? Да, ладно, Ты тоже не знаешь. Тогда иди сюда. Кое что она ищет. А что же кое что ты ищешь? М? Хотелось бы не узнать, что она кое что ищет. Кто знает? Кусочек дерева. Где-то здесь табак еще был, если не ошибаюсь. Вот он, да. Придет торговец мы ему табаком будет теперь платить. Раз табак. Такой дорогой стал. Давай, давай, давай, Марко, давай. У нас хоть времени и много. сюда теперь собираем собираем забираем все Собираем все и здесь давай блин здесь что-то еще есть уверен но все бежим к выходу еды здесь нет это плохо ну ладно в принципе, их покормил, они еще они... один день еще будут не голодными. И голодными три дня до сильного голода. Так, день тринадцатый. Уверен, нас уже будут накатать каждую ночь. Давай. Угу, классные вещи. Какая ночь? Да, соглашусь, хорошая ночь была. Нет ночь прошло спокойно значит пока что теарелистические рейды не начались а вообще не начались где-то вряд ли вот, вот новая биография упала моя история это было нелегко но женщины на нашей улице всегда старались выглядеть красивыми они всегда были чистыми и носили свои лучшие платья вот это было зрелище скажу я вам стоя в очереди за водой они выглядели так словно собирались в театр а мой мальчик придумал еще одну идею. А мой мальчик придумал еще... Придумал еще одну идею. Мой мальчик. Павлу, тебя есть сын? Серьезно? Ого. Не знаю. Вот эта информация. Вы уже голодны? Давай, пока радио послушаем. Пока эти спят. Наверное, ничего интересного также не будет. Теплая погода. Классическая музыка. Ещё... Здесь то же самое, да? Так, про сигареты и табак. И.. Да, все то же самое. На дверь нам не хватает.. о нет, много еще не хватает. А, ну да, здесь стоп, здесь все как-то без развития компонентов а. ну что я понял ну что другое спросишь давай mm -hmm. Чем бы брону занять Чем бы занять броню пока ничего не делать сколько у нас воды 17 воды ну, в принципе еще достаточно да тепло же 18 градусов еще 64 по париндею торговец не придет мясо долго нету больше мяса долго нету вот нет. торговец видимо не придет подождем еще часик хотя бы и мы будем завершать день Кажется, торговец точно не придет. Совершаем день. Так, куда же нам теперь идти? В супермаркет. 95%? Что же не забрал? Ладно, все. Там ничего ценного теперь не осталось, по моему мнению. И поэтому. Я не пойду туда. Можешь в сэр сходить? Немного еды. Хотя бы немного еды может. Так, охранять. Давай. Были там обмен возможен? Нет. Подлезть А, да да Сходить табака что ли? Медит на еду. Возьму три табака. Что будем добывать?